Меня зовут Баженов Вячеслав Витальевич. я руководитель компании «Париж Group. Мы работаем на рынке бухгалтерских услуг уже 9 лет, и мне кажется, что у нас получается достаточно неплохо. Кроме того, я являюсь аттестованным профессиональным бухгалтером, поэтому хорошо разбираюсь в теме бухгалтерского и налогового учета. При этом у меня есть разные собственные виды бизнеса, помимо бухгалтерии, поэтому я понимаю, что нужно предпринимателям, так как сам тоже являюсь предпринимателем. Часто клиенты обращаются ко мне за различными вопросами, которые для меня, в принципе, как для бухгалтера, кажутся достаточно очевидными, но почему-то они не очевидны для других людей. Поэтому в серии своих роликов я постараюсь раскрыть эти темы. Если вдруг кто-то ко мне будет обращаться с интересными вопросами, я постараюсь на них ответить. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я тоже постараюсь на них ответить, при этом ответить таким образом. Чтобы было понятно не сухим бухгалтерским языком, а именно имея знания бухгалтера, постараюсь ответить вам как предприниматель предпринимателем. Поэтому, пожалуйста, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И до новых видео!